Меня много вдохновляет происходящее вокруг То есть я что-то вижу и что-то вдохновляет Очень много меня вдохновляют разные музыканты и певцы Которые делают не просто качественно свою музыку, а прям ну, искренне от сердца. Вот, вот это мне нравится. Ну, мне кажется, я долго к этому шел. Последние 10-15 лет, сколько я перкуссией занимаюсь. Так постепенно, постепенно голос просто э, попадал в поле зрения. Там на фестивалях с какими-то людьми, там, встречался с голосовыми практиками и так далее. Вот, и так увлекся, что в общем, я даже проект сделал свой под названием Речевая йога оратора.